Всем приветики! Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно, кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Хотела поздравить всех сегодня с замечательным праздником. Сегодня 14 августа Медовый Спас. С праздничком вас, мои хорошие! Счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы каждый день у вас начинался с улыбки. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Сидят в баре зайцы Волк. Волк так пошарил в карманах, рубль достал, выкинул на стол. Зайц так достает мятый пятак, ложит. Волк в шоке. «Зайц, ну как так? Как тебе такие деньги? Волчиха дает!» «Ну как, как? Ты как у своей просишь?» «Как мужик, как рявкну на нее! В углу ее зажму, она сразу рубль мне швыряет!» «Ой, волк, а ты попробуй с лаской, с любовью, по спинке ее так погладь, вот увидишь, больше даст!» «Прибегает, значит, волк домой, смотрит, а волчиха стирает!» Он к ней сзади, значит, подбегает. По спинке он наглаживает и так, и сяк. Зайчиха аж даже стирку бросила. Не оборачиваясь, говорит, «Зайка, ну сколько можно? Я тебе уже пятак сегодня давала».